Здравствуйте, уважаемые пользователи! Тема сегодняшнего видеоурока – инвентаризация основных средств и списание ОС. Существует масса причин, по которым время от времени появляется необходимость проведения инвентаризации основных средств. Кроме плановых инвентаризаций, проведения которых регламентировано законодательством – Инвентаризации могут проводиться при смене материально ответственных лиц, при выявлении фактов хищения или порчи основных средств в случае пожара или каких-либо других чрезвычайных ситуаций. При проведении инвентаризации основных средств проверяется соответствие данных бухгалтерского учета по количеству и стоимости основных средств фактическому наличию таких объектов. Конфигурация «Бухгалтерия для Украины. Редакция 1.2» позволяет зарегистрировать результаты инвентаризации при помощи документа «Инвентаризация ОС» и затем на основании данных этого документа отразить в учете ввод в эксплуатацию обнаруженных в процессе инвентаризации объектов или списание недостающих. Обычно инвентаризация проводится инвентаризационной комиссией на основании приказа о проведении инвентаризации. Состав комиссии и приказ утверждается руководителем организации. Информация о составе комиссии и реквизитах приказа, как и все результаты проведения инвентаризации, регистрируется в документе «Инвентаризация ОС». Список документов «Инвентаризация» мы можем открыть как через меню «ОС», выбрав ссылку «Инвентаризация ОС», так и на закладке «ОС» панели функций на которой также содержится ссылка «Инвентаризация ОС». Открываем список документов и добавляем новый документ. Данные о приказе и составе комиссии, о которых мы только что говорили, можно внести на закладках «Дополнительно», где вносится информация о документе. Это может быть либо приказ, либо постановление, либо распоряжение. Давайте выберем приказ. Регистрируем номер документа. И дату, а также дату начала и дату окончания инвентаризации. Заполняем поле «Причина инвентаризации», например, внеочередная, и переходим в закладку «Комиссия» на которой мы можем выбрать состав комиссии, из регистра сведений – состав комиссии. В демонстрационной базе этот регистр пуст, но при подготовке к уроку я подготовил состав комиссии по инвентаризации, которую мы с вами сейчас используем в нашем документе. При выборе комиссии заполняются все реквизиты с председателем и членами комиссии. Конечно же, любого из членов комиссии можно заменить при необходимости, выбрав другого сотрудника из соответствующего справочника. Реквизиты приказа о проведении инвентаризации на закладке дополнительно и состав комиссии на закладке комиссии используются при формировании печатных форм документа. О них мы поговорим позднее. Переходим на закладку «Основные средства». В первую очередь изменяем дату документа, если это необходимо. Давайте выберем дату 30 сентября. И сразу же учтем очень важную деталь при определении даты инвентаризации. Если мы выбрали дату окончания месяца 30 сентября 2014 года, следует помнить, что учетные данные будут определяться с учетом времени операции вплоть до секунды. Поэтому нужно ввести значение времени 23 часа 59 минут 59 секунд. Если бы мы выбрали дату начала следующего месяца, то в таком случае время должно оставаться нулевым. Прежде чем продолжить работу, давайте развернем форму документа на весь экран. Реквизит организации заполняется по умолчанию из настроек пользователя. При необходимости его можно изменить. В том случае, если учет ведется по нескольким организациям в одной информационной базе. Реквизит подразделения, если вы заметили, Имеет внизу поля ввода красную черту. Это говорит о том, что он обязателен для заполнения. Поэтому выбираем подразделение, по которому проводится инвентаризация, администрация и перейдем к заполнению табличной части. Быстрее, а самое главное, правильнее всего заполнять табличную часть при помощи кнопки «Заполнить». При нажатии на эту кнопку становятся доступными три режима заполнения. Основной режим по остаткам используется для заполнения табличной части данными по основным средствам, которые числятся по подразделению, выбранному в шапке документов. Нажимаем кнопку по остаткам, подтверждаем наши действия и видим в результате, что табличная часть документа автоматически заполнилась по данным, зарегистрированным в информационной базе. В режиме заполнения по остаткам в каждой строке табличной части представлено основное средство его инвентарный номер, материально ответственное лицо, стоимость актива и признак наличия по данным учетам. Данные о фактической стоимости основных средств, числящихся в учете, в ручном режиме не редактируются и заполняются только при нажатии кнопки «Заполнить» и выборе режима заполнения «Фактические данные». Нажимаем кнопку, подтверждаем наше действие и в колонке с фактической стоимостью и фактическим наличием основных средств появляются фактические данные, полностью соответствующие данным учета. Еще раз напоминаем, ручному редактированию эти данные не подлежат. Табличная часть документа содержит реквизиты, в которых могут отражаться данные об излишках и недостачах, в том случае, если по той или иной причине у нас излишки и недостачи обнаружены при инвентаризации. В случае недостачи какого-либо основного средства, нужно в строке с этим основным средством снять флаг «Фактическое наличие». Сразу же рассчитывается и отражается в реквизитах недостачи сумма и количество недостачи. Если вдруг каким-то чудом при инвентаризации обнаруживается незарегистрированное основное средство, этот факт можно отразить при помощи ручного ввода строки документа, Добавляем строку документа и открываем форму списка справочника «Основные средства». Скорее всего, придется зарегистрировать новый элемент. Давайте сделаем это путем копирования элемента. Введем наименование «Тестовое основное средство». Не будем тратить время на изменение других реквизитов элемента. Сохраним элемент и подставим в строку документа. Только в таком случае мы получаем возможность внести фактическую стоимость, если она нам известна. Давайте в тестовом примере оценим его в 5000 гривен и установим флаг фактического наличия. После такой операции у нас появляются данные в реквизитах излишков. Это сумма 5000 гривен и количество единиц. Давайте запишем и проведем наш документ. При проведении документ не формирует никаких движений ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете. Факт проведения, скорее всего, является признаком завершения работы с документом. После полного завершения работы с документом можно сформировать необходимые печатные формы, которые затем распечатываются и подписываются ответственными лицами и членами комиссии по инвентаризации. Это приказ по инвентаризации, инвентаризационная опись, сличительная ведомость и типовая форма УЗ-9. На основании документа инвентаризации ОС можно оформить операции списания основных средств, по которым выявлена недостача. Для этого используется документ списания ОС, который мы рассмотрим чуть позже, на этом уроке. Можно также отразить в учете изменение местонахождения ОС, по которым в результате инвентаризации выявлена недостача в одном подразделении и излишек в другом. Для этого используется документ перемещения ОС. И, наконец, в случае выявления излишка, можно сформировать документ ввод в эксплуатацию ОС с видом операции по результатам инвентаризации. Каждый из этих документов можно сформировать, нажав на кнопку ввода на основании и выбрав нужный документ. Давайте сформируем документ списания ОС, так как у нас в табличной части мы искусственно организовали одну недостачу. Нажимаем кнопку «Списание ОС» и начинаем работу со списанием. При формировании на основании документа инвентаризации ОС табличная часть документа заполняется списком основных средств, по которым выявлена недостача. В случае автономного формирования документа с нуля Удобнее всего использовать механизм подбора из справочника «Основные средства», особенно при списании нескольких активов одним документом. При списании одной позиции можно просто добавить строку документа и выбрать актив прямо в поле ввода. В любом случае после выбора одного или нескольких активов для заполнения всех реквизитов табличной части необходимо нажать кнопку «Заполнить» и выбрать вариант для списка ОС. Реквизиты всех строк табличной части будут автоматически заполнены данными из информационной базы. В окне служебных сообщений появляется сообщение о том, что амортизация в текущем месяце уже начислялась. Соответственно, реквизит, содержащий сумму амортизации за месяц, в котором происходит списание, не заполняется, в чем мы убедимся буквально через несколько секунд. Давайте закроем окно сообщений. И развернем форму документа с ОС на весь экран. Обратите внимание на значение реквизитов амортизация за месяц в бухгалтерском учете, амортизация за период в налоговом учете. Если амортизация в эти периоды уже начислялась, значения равны нулю. Вариант заполнить по наименованию. Годится только для случая, когда в справочнике основных средств есть элементы с одинаковыми наименованиями. В таком случае в первой строке документа нужно выбрать один такой актив и затем использовать вариант Заполнить по наименованию для заполнения строк табличной части остальными активами. Думается, этот вариант достаточно редко используется в документах списания ОС. Назначение реквизитов строк табличной части совершенно понятно из заголовков. Значения, которые заполняются автоматически, можно изменить интерактивно, за исключением инвентарного номера и данных по остаточной стоимости. Переходим к шапке документа. Обязательным для заполнения является реквизит шапки документа «Событие», значение которого выбирается из справочника события с основными средствами. Справочник может пополняться любыми необходимыми событиями с точки зрения пользователей. Главное условие, которое должно быть соблюдено при формировании новых элементов, это необходимость выбора вида события из строго определенного перечня. В связи с тем, что отбор возможных событий в реквизиты документа происходит именно по значению этого реквизита. Для нашего документа больше всего подходит уже существующий в демонстрационной базе элемент списания за результатами инвентаризации. В шапке документа есть еще реквизит «Причина», значение которого выбирается из справочника «Причина списания ОС». Этот справочник точно так же может формироваться пользователем в произвольном порядке, без дополнительных условий. В контексте нашего документа, сформированного на основании документа инвентаризации ОС, естественным выглядит выбор позиции недостача. Реквизит причина в документе списания ОС носит исключительно справочный характер и не регистрируется ни в одном учетном регистре при проведении документа. Стандартные реквизиты, которые присутствуют практически во всех документах, конфигурации организация, и ответственный заполняется автоматически и, конечно же, могут быть изменены пользователи. Так же, как и дата документа, в которую перед проведением документа нужно внести реальные данные. Когда все реквизиты заполнены, наступает время проведения документа, что мы с вами сейчас и сделаем. Но при проведении оказывается, что заполнены не все реквизиты. Ваш преподаватель немножко увлекся и забыл рассказать о реквизитах, которые расположены на закладке «Дополнительно». Здесь определяется счет списания и его аналитика. При автоматическом заполнении из настроек программы подставляется счет 976 – списание необоротных активов, учет на котором ведется с использованием субконта статьи неоперационных затрат. Согласимся с выбором системы. И определим статью затрат. Выбираем списание ОЗ и определяем реквизит ⁇ Налоговое назначение затрат ⁇⁇ Хозяйственная деятельность ⁇ Перед новой попыткой проведения закрываем окно сообщений и проводим документ. На этот раз документ благополучно провелся, и мы наконец-то можем ознакомиться с результатами проведения. Открываем окно результатов проведения и знакомимся с движениями документа. Делать это удобнее всего в специализированном отчете «Отчет по движениям документа». Формируем отчет и анализируем его содержание. При проведении документ формирует движение по регистру сведений события ОС Организации, в котором регистрируется событие списания по результатам инвентаризации, которое выполнено документом списания ОС под номером 1. В регистре сведений начисления амортизации ОС «Налоговый учет» отключается начисление амортизации. Ресурс «Начислять амортизацию» устанавливается в значение «Нет». Документ при проведении формирует проводки по списанию накопленной амортизации и первоначальной стоимости. В регистре сведений состояния ОС «Организации» регистрируется состояние «Снято с учета». И, наконец, в регистре сведений начисления амортизации ОС «Бухгалтерский учет» ресурс «Начислять амортизацию» также устанавливается в значение «Нет». Закрываем окно результатов проведения и вспомним о закладке «Комиссия», которую мы также не рассмотрели на этом уроке. На этой закладке можно выбрать состав комиссии из регистра сведений «Составы комиссии» записи которого могут содержать комиссии на все случаи жизни предприятия. В данном случае у нас есть комиссия по инвентаризации. Вполне возможно, нужно создать отдельную комиссию по списанию, но для тестового примера мы выбираем уже существующую комиссию по инвентаризации, в результате чего все реквизиты с председателем и членами комиссии заполняются соответствующими значениями. Данные о составе комиссии будут использованы при формировании печатной формы документа. Документ может формировать печатную форму ОЗ-3. Программа напоминает, что перед печатью документ необходимо записать и провести. Соглашаемся с этим предложением и видим на экране сформированную печатную форму, в которую подставлены значения из реквизитов документа, в том числе и состав комиссии. Более подробно с печатной формой вы ознакомитесь самостоятельно. Мы же закрываем документ списания ОС. И еще раз напомним, что при формировании на основании документа инвентаризации возможно формирование ввода в эксплуатацию ОС. При нажатии на эту кнопку открывается форма нового документа, которую нужно довести до ума. Как это делается, можно посмотреть в уроке по вводу в эксплуатацию ОС. Сегодня мы просто закрываем форму без сохранения и точно так же проверяем, что происходит, если мы нажимаем на кнопку перемещение ОС. Открывается форма нового документа перемещение ОС, в котором также остается заполнить недостающие реквизиты и записать и провести документ. О работе с документом перемещения ОС подробно рассказано в видеоуроке ⁇ Консервация и перемещение ОС ⁇ Закрываем форму «Без сохранения документа», закрываем документ «Инвентаризация ОС», форму списка этих документов и подводим итоги урока. В процессе нашего видеоурока мы узнали или вспомнили, что инвентаризация основных средств в информационной базе «Бухгалтерия для Украины» редакция 1.2 проводится с помощью документа «Инвентаризация ОС», который обеспечивает заполнение реквизитов документа по учетным данным информационной базы, ввод фактических данных, определение фактов недостачи или излишков основных средств. Документ инвентаризации ОС может служить основанием для формирования документов списания ОС в случае недостачи или ввод в эксплуатацию в случае обнаружения излишка а также формирование документа перемещения ОС при обнаружении ошибок учета местонахождения основного средства. Документ списания ОС предназначен для отражения в учете выбытия основного средства в связи с моральным или физическим износом, а также при ликвидации в связи с чрезвычайной ситуацией, в том числе при обнаружении недостачий. В зависимости от причины списания определяется бухгалтерский счет списания и его аналитика. На этом сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание. До новых встреч.